Свой день рождения, Оксана, встречаешь ты в кругу родни. В движении время постоянном еще промчало круг один. Но наша Ксюша, как и прежде, пленит цветущей красотой, бросая смело и небрежно годам летящим вызов свой. Пусть жизнь тебя балует, Ксюша, и счастьем полнится душа. Любовь родных согреет в стужу и будет верным каждый шаг.